Город Ждяр сазавы известен своим костелом святого Яна Непомудского, который внесен в список ЮНЕСКО, и Цистерианским монастырем благословленной Девы Марии. Оба этих объекта находятся не в самом центре города, а на окраине, на Зеленой горе. Костел святого Яна Непомудского построил пражский архитектор итальянского происхождения Ян Сантини. Его произведения были своеобразными, и другие архитекторы считали Сантини не от мира сего. Возможно, именно поэтому его часто приглашали на работу монашеские ордены. В работе над костелом Сантини часто использовал цифру 5, как символ пяти звезд Яна Непомуцкого: Пять сегментов базилики, пять часовен одного вида, пять другого, по пять арок. Также имели значение цифры 3, как символ Пресвятой Троицы, например, треугольные часовни и шестерка в шестиконечных звездах, как символ Девы Марии, почитателем которой являлся Ян Непомуцкий. Изначально костел предназначался для паломников. А на склоне горы находится монастырь. Цистерианский монастырь благословленной Девы Марии был основан в XIII веке. Когда в начале XVIII столетия его нужно было реконструировать, позвали и архитектора Сантини. Тогда его превратили в грандиозный комплекс с новыми костелами, прилатурой, часовнями, конюшнями, учебными корпусами, рукотворными прудами и французским садом. В 1784 году в монастыре произошел пожар, и его аббат сам попросил императора Иосифа II о распуске монастыря. Здание прелатуры после восстановления стало замком. После окончания Второй мировой войны монастырь перешел во владение государства, а в 1991 году комплекс вернули бывшим владельцам, роду кинских. Подписывайтесь на наш канал Подорожники и лайкайте видео.